Я рад приветствовать вас на нашей сегодняшней онлайн-презентации. Я уверен, что знакомство с этой новой продукцией однозначно будет полезно как для вашего здоровья, так и для вашего бизнеса. Мы все знаем, что корпорация FUHO всего за 14 лет смогла развить бизнес более чем в 80 странах и регионах мира. Почему это удалось сделать? Я думаю, что это неразрывно связано с тем, что компания неизменно стремится предоставить людям всего мира наилучшую Яншен-продукцию и самый профессиональный сервис. Практически самого основания компании был создан научно-исследовательский институт Ян Шен Команда специалистов под руководством профессора Тан Юджи ежегодно проводит большое количество исследований в сфере здоровья и непрерывно занимается разработкой новой серийной оздоровительной продукции. Ну а далее, дорогие друзья, я хотел бы представить вашему вниманию второй новый продукт в нашей сегодняшней презентации. Мы называем его пластырь Magic In Yang. Это продукт для внешнего использования. Партнеры ФУХОУ знают, что компания в 2018 году выпустила на рынок продукт под названием Bioenergo а также в это время появился э, энергетический бальзам. После своего появления этот продукт очень полюбился всем нашим партнерам и потребителям. Благодаря своей эффективности он стал хорошим помощником и для решения вопросов по здоровью, и для развития бизнеса. И этот новый продукт был разработан в дополнение к биоэнергомассажеру. Это продукт для наружного применения. Заслуга в его создании принадлежит одному специалисту из исследовательского института, Фухо. Он предоставил рецепт, передававшийся в его семье из поколения в поколение более ста лет. Естественно, компания использовала собственные высокие технологии для создания конечного продукта. В данном продукте реализована технология трансдермальной адсорбции. И этот продукт обладает очень быстрым и очень заметным эффектом очень быстро в полном объеме раскрывает все свои свойства. В китайской медицине использование пластырей в терапевтических целях имеет очень продолжительную историю. В традиционно китайских терапевтических методиках часто пользуются одним принципом. Если человека можно вылечить при помощи лекарственных пластырей, то по возможности следует воздержаться от использования внутренних средств. Это также частично обусловлено тем, что использование пластыря зачастую дает более быстрый и сильный эффект. В традиционной китайской медицине существует такое мнение. Этот метод называется внешней терапией, когда мы воспользуем на поверхность тела и излечиваем внутренние болезни. В китайской медицине это также называется лечить внутренние болезни внешними способами. Корнями эта методика уходит в фундаментальные идеи традиционной китайской медицины и тесно связана с учением о меридианах каватераля поскольку меридианы и располагающиеся на них акупунктурные точки тесно связаны с теми или иными внутренними органами. Традиционные китайские методы отличаются от современных западных. Не было возможности увидеть внутренние органы, э, так как сейчас, когда мы можем сделать рентген, УЗИ и так далее. Поэтому в китайской медицине использовались меридианы и акупунктурные точки. И китайские врачи без труда находили их. Кроме того, такой метод был очень удобен, поскольку воздействием на ту или иную точку мы можем оказывать терапевтическое воздействие на тот или иной внутренний орган. Это теоретическая основа данного метода. Этот продукт включает в себя два пластыря – инь и ян. В китайской медицине постоянно подчеркивают, что нужен баланс инь и ян, и у каждого из этих пластырей и у инь и у ян есть свои особенности. Используя ди диалектический подход, соответственно, мы можем накладывать эти пластыри на те или иные точки на теле, и таким образом лекарственные компоненты в составе пластыря – через акукунтурные точки будут проникать в организм, регулировать сы и кровь во внутренних органах и восстанавливать баланс им и я. Это помогает также быстро снять воспаление и избавиться от боли, восстановить здоровье и хорошее самочувствие. Вот что представляет собой второй новый продукт, который мы представляем вам сегодня. Но в чем же основные отличия и основные особенности этого пластыря? Во-первых, в основе этого продукта лежит глубокая культурная составляющая, тысячелетняя культура китайской медицины. Кроме того, как я уже говорил, мы использовали уникальный рецепт, который более сотни лет передавался из поколения в поколение в семье одного из специалистов исследовательского института Фу И, конечно же, самые передовые технологии производства. Но главное это культура продукта и уникальный рецепт. Пластырь делится на два вида, инь и ян. Пластырь Ян, благодаря своему составу, направлен в первую очередь на очищение меридианов. Он обладает согревающим эффектом и нормализует проходимость меридианов. Вот пластырь Ян, вот инь, они различаются по цвету. После того, как вы наклеите пластырь Ян, вы почувствуете очень сильный согревающий эффект. Более того, как я уже говорил, он позволяет быстро снять боль и локально улучшить проходимость меридиана. Пластырь ИНИ работает по-другому. Его, э, его состав прежде всего направлен на устранение воспалений и снятие опухолей. Если у вас есть какие-либо воспаления, либо опухоль, например, от ушиба, то вы можете просто наложить пластырь ИНИ. Он оказывает быстрый эффект в этих случаях, оказывает обезболивающий эффект и снимает воспаление. У этого пластыря уникальный состав, уникальная формула и аналоги очень трудно найти. Третье – это сырье, из которого изготовлен пласт. Компания FUHO неизменно уделяет очень большое значение качеству своей продукции, а качество продукта начинается с выбора исходного сырья для его изготовления. В качестве сырья для нашей продукции мы выбираем только отборные самые лучшие компоненты, применяющиеся в китайской медицине. И, конечно же, состав продукции абсолютно натуральный, без добавления каких-либо искусственных химических компонентов. Это касается даже основы пластыря, материи, из которых, которая наклеивается на кожу. Это медицинский материал, он хорошо пропускает воздух и не вызывает никаких аллергических реакций и других побочных реакций. Компания очень жестко контролирует выбор исходного сырья для своей продукции. Третье – это технологии производства. В продукте реализована технология трансдермальной отсорции. После того, как вы наклеите пластырь, лекарственные компоненты будут длительное время поступать через кожу, достигая очага э, вашей проблемы. И немаловажную роль тут играет именно технология. Благодаря технологии удалось максимально раскрыть эффективность продукта. Просто наклеив пластырь на больное или проблемное место, вы получите очень быстрый, очень мощный эффект. Этот продукт хорошо помогает при таких проблемах, как повреждение мышечных тканей. В этом случае сначала нужно наложить пластырь, инь, чтобы снять воспаление и уменьшить опухоль. Его нужно подержать от 4 до 8 часов. Затем его нужно снять и наклеить вместо него пластырь Я, для того, чтобы уменьшить боль, очистить меридианы и улучшить кровообращение. При хронических или продолжительных проблемах с суставами вы также можете попеременно использовать эти два пластыря. Также вы можете днем наклеивать пластырь Ян, а ночью пластырь Инь. Но этот пластырь в первую очередь предназначен для использования при повреждениях мягких тканей, вывихах, растяжениях, либо хронических проблемах опорно-двигательного аппарата. Например, проблемы с шейным отделом или с поясницей или просто э, более в том или ином отделе. Также вы можете э, пройти сеанс биоэнергорегуляции, а потом наклеить пластырь на проблемное место для более продолжительного эффекта. Таким образом, этот новый продукт отлично дополняет биоэнергомассажер и энергетический бальзам. Эти три продукта можно использовать в комплексе, так сказать, в одном наборе, и это будет, конечно же, более эффективно. Пользоваться этим продуктом невероятно просто. В каждой упаковке 10 пластырей Ян и 10 пластырей Инь. То есть в одной пачке 24. Как я уже сказал, пластырь можно использовать по переменам. Наклеить сначала инь, потом ян. Достаточно наклеивать э, пластырь один раз в день. Одна упаковка рассчитана на один курс. Продолжительность курса 10 дней. Как раз на это время хватает упаковки. А есть момент, на который нужно обратить внимание. Если есть какие-либо повреждения на коже, то не стоит накле... наклеивать пластырь на это место. Также мы не рекомендуем использовать пластырь во время беременности и детям до 12 лет. В остальных случаях вы можете использовать его абсолютно спокойно. Есть еще одно немаловажное свойство этого продукта. Это касается женщин. Его можно использовать при менструальных болях. Просто наклеить внизу живота в районе точки Шэн или точки Гуан Юань. Это действительно дает очень хороший результат. Вот что представляет собой этот продукт. Уверен, что комплексное использование этого пластыря с биоэнергомассажером поможет вам получить наилучший результат при проблемах опорно-двигательного аппарата. Итак, пока это все, что касается второго нового продукта.